Желаете получить подарки? Фаберлик дарит ароматы, созданные французскими парфюмерами. Он энергичный и амбициозный. Она чувственная и романтичная. Он отважный рыцарь и готов на подвиги. Она любит находиться в центре внимания. Он сильный и хочет чувствовать адреналин в каждой секунде. А ей нравится с ним путешествовать. Конечно, это о вас. Благодаря нашим ароматам сильные представители человечества обретают свой истинный статус в обществе и чувствуют себя лидерами. Опленительные а композиции. Пробуждают богиню в каждой женщине. Делайте заказ и получайте два аромата на выбор в подарок: ароматы для мужчин Вулкана – Фужерные с ярким пряным аккордом. Астерион свежий цитрусовый аромат с нотами ветивера и кожи. И ланцелот свежий древесный аромат. Ароматы для женщин цветочно-фруктовые Рената. Фруктово-древесный фаберлик от Алена Ахмадулина свежий цветочно-цитрусовый променат. Мягкий восточный с оттенками шоколада о Ферик Сансуэль свежий цветочный Фруктовый фруктовой Каори. Как получить в подарок два аромата на выбор? Присоединяйтесь к Faberlic с 21 января по 10 февраля. Вам необходимо зарегистрироваться или быть уже зарегистрированным и не иметь оплаченных заказов Faberlic. Оформите и оплатите заказ на сумму от 449 гривен в Украине, от 1499 рублей в России, от 45 рублей в Беларуси, от 449 лей в Молдове, от 7499 тенге в Казахстане, от 26,99 евро в Европе. С 21 января по 10 февраля и получайте кэшбэк 15% от стоимости заказа. В следующем каталоге с 11 февраля делайте заказ, добавляете два аромата на выбор в свой заказ и плюс 20% возврата денежных средств. И еще, в следующих 8 каталогах вы можете покупать хиты Faberlic по фантастически низким ценам и получить возврат денег в размере 26%. Прямо сейчас обратитесь к тому, кто поделился